Уходит год, в котором все непросто. Проблем на пальцах не пересчитать. Не каждый бизнес смог добиться роста. И у болезни страшная печать. Но как не вспомнить, как мы победили? И слава богу, нам хватило сил. Как в августе вели борьбу с стихией. И наш морской. И мы гордимся им. Как цены поднимались и все страхи. Что в сроки и лимиты не войдем. Все наши совещания и планерки. Мы становились лучше с каждым днем. Мы в этот год смогли сплотиться духом. И отдавая в новый дом ключи, мы видели, как радовались люди, И слезы счастья были горячи. Спасибо вам, родные, за доверие. Мы с вами стали как одна семья. Мы рады, что за каждой новой дверью... У нас живут отличные друзья. И наше счастье явно безлимитно. Богаты мы на добрые слова. Пусть нас услышит каждый новый житель. Мы строй-гарант. Мы строим вам дома. Нам с вами повезло, и это честно. Благословляем этот Конечно. Новый год. Пусть в каждый дом вольется светлой песней. И много счастья всем нам принесет.